твою мать. ⁇ рт твою мать! Андон, блядь. Ни хрена себе Тихо Ё, мою мать Да чего я буду делать, блядь Блять. Общее мнение экспертов относительно урегулирования обоих ближневосточных Их Немного испугают московские новости. Напоследок заглянем в деловую газету РБК «Дейли». Ёбаный в рот, блять, у нас дырка. мой. Да, авария. Нихуя! Ааа! Рэму, ну ты че куда летишь-то, блять? Идешь, и, чтобы не порываться. Туда кладем, все О, о, о, о блин. Что делать? Помогать, Да. Отключено внешнее питание. No se what? Да. баный ты мудак. Сейчас уж этот певец. Ой-ой-ой! Я ж там весь магазин из могла его! маконика интересно тоже сюда куда нахуй б тут! Пиздец! б твою мать! Ебать колотить, сука! Почему пять? Бабушки люды дедушки вальеры! Опа! Опа! Опаньки! Вот это да! Видела варят да. такая! Четыре Блять! привет ты едешь или чё я тебе перезвоню